Когда мы слышим слово «герой», мы обычно думаем о взрослых, которые сражались в боях или каким-либо иным способом отдали жизнь за свои страны, или которые достигли многое из того, что обычные люди, вроде нас, не осмелятся даже попытаться сделать, с учетом того, что мы вообще на это способны. Однако героем может быть каждый, включая в себя маленьких невинных детей. Эти 10 детей показали примерную храбрость, самоотверженность и героизм. Их отважные действия заставляют нас изменить наше понимание того, что на самом деле означает слово «герой». Айдзас Хасан Бангаш погиб, остановив террориста-смертника Если бы не 14-летний Айдзас Хасан Бангаш, многие дети были бы убиты в результате теракта в Пакистане. Айдзас погиб, когда он остановил террориста-смертника, который шел убить учеников, собравшихся на своем утреннем собрании в школе. По словам кузена Айдзаса, человек, одетый в школьную форму, подошел к Айдзасу и спросил его, где находится их школа. Айдзас заподозрил неладное и бросил вызов этому мужчине. Когда Айдзас схватил смертника, тот запаниковал и детонировал бомбу, убив их обоих, но предотвратив смерти многих других. Его двоюродный брат описал его поступок как великую жертву для спасения жизни сотен учеников, как сунников, так и шиитов. Пакистанцы по всей стране высоко оценили его подвиг в социальных медиа. Тайлер Духан погиб, пытаясь спасти своего дедушку. Не все героические дети остаются в живых. Тайлер Духан умер, пытаясь спасти своего дедушку-инвалида из горящего дома на колесах на севере штата Нью-Йорк. Тайлеру было всего 8 лет, когда он спас жизни 6 человек, в том числе детей в возрасте 4 и 6 лет, но погиб, пытаясь спасти своего деда. По официальным данным, Тайлер был первым, кто заметил пожар в мобильном доме деда. Он разбудил шесть членов своей семьи, и как только он убедился в том, что все шестеро были в безопасности, Тайлер вернулся, чтобы помочь своему деду-инвалиду выйти из пылающего трейлера. К сожалению, они не выжили. Когда пожар был потушен, пожарные увидели тела Тайлера и его деда вместе на кровати. Тайлер пытался поднять и вынести на руках своего дедушку из горящего дома на колесах. Алексис Гогинс использовала свое тело в качестве щита, чтобы спасти свою мать. Многие из нас слышали истории о родителях, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради своих детей. Но многие ли из нас слышали о детях, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради своих родителей? Это случается редко, но именно это Алексис Гогинс сделала в 2007 году. Семилетняя девочка использовала свое тело в качестве счета, чтобы спасти жизнь своей мамы от стрелявшего Кельвина Тилли, который встречался с Селиетой Паркер в течение шести месяцев прежде, чем он попытался разорвать с ней отношения кардинальным образом. Алексис, Селиета и Кельвин были в машине, когда Кельвин достал пистолет и выстрелил в Селиете в бок головы. Прежде чем он успел выстрелить снова, Алексис перепрыгнула через сиденье между Кельвином и своей мамой, умоляя его остановиться. Он все равно выстрелил в девочку шесть раз, но чудесным образом они обе выжили, в то время как Кельвин был позже задержан полицией. Саманта Кристиан спасла свою семью из горящего дома на колесах. В 2012 году девочке по имени Саманта Кристиан из штата Аризона удалось спасти свою семью от пожара в доме, оставаясь спокойной и собранной. Портативный кондиционер в комнате Саманты загорелся, но Саманта не стала паниковать. Она побежала к матери и братьям и разбудила их. Мама Саманты Лабека Кристиан тушила огонь водой, в то время как Саманта пыталась спасти жизни своих братьев. Сначала она вытащила 8-летнего Брэндона из их горящего дома и завела его в дом своих соседей. Затем она вернулась, чтобы спасти своего другого брата Майки. Саманта попыталась разбудить его, но он просто не просыпался. Поэтому, не колеблясь, она взяла его на руки и бросила через плечо, вынося его в безопасное место. Ее мать, в конце концов, также осталась в живых. Если бы не мужество Саманты и спокойное мышление, она и ее семья, возможно, погибли бы. А у Майки никогда бы не нашли то, что, по нашим предположениям, является серьезным нарушением сна. Том Филлипс сел за руль трактора, чтобы спасти своего отца от быка. Тому Филлипсу было 10 лет, когда он спас своего отца от бешеного быка. Том и его папа Эндрю ухаживали за своим скотом, когда бык внезапно напал на них. Животное понеслось на Эндрю и подбросило его в воздух. Затем бык продолжил атаковать Эндрю, когда он лежал без сознания на земле. Том знал, что ему нужно было что-то сделать, иначе его отец мог погибнуть. Он прыгнул в трактор семьи и поехал прямо на быка. Тому запрещали использовать трактор, но, учитывая обстоятельства, мы сомневаемся, что кто-то собирался возражать. Ему удалось оттолкнуть быка и спасти жизнь своему отцу, а Эндрю провел лишь недели в больнице. Несмотря на то, что он был героем, главной заботой Тома после несчастного случая было то, что его мама узнает о том, что он управлял трактором. Он сказал, пожалуйста, не говорите маме, она меня отругает за вождение трактора. Реакция его мамы, он мой маленький герой, и я не могу даже передать вам, как я им горжусь. Анжелика Ригенс спасла своего отца из их горящего дома. В 2009 году дом Анжелики Ригенс охватило пламя. Благодаря далматинцу по кличке Спарклс Анжелика спасла не только свою жизнь, но и жизнь своего отца. Анжелике было 6 лет, и незадолго до несчастного случая она присутствовала на уроке по безопасности, прошедшем в ее школе. Спарклс показывала детям, что делать в случае начала пожара. К счастью, Анжелика внимательно слушала и смогла применить то, чему она научилась, когда ее дом загорелся. В ночь несчастного случая Анжелика легла на пол и выползла из своего горящего дома так, как ее научила Спарклс. Затем она пошла в соседний дом, чтобы попросить о помощи. Ее отец был все еще внутри горящего дома, но благодаря быстрой реакции и спокойствию Анжелики, пожарные приехали и спасли ее папу. Тимми Майлз спас своего брата и сестру из горящего автомобиля. Тимми Майлзу было 12 лет, когда он спас своих брата и сестру из горящего автомобиля. В 2011 году мама Тимми Гейлен Майлз взяла его и его брата и сестру и отвезла их в удаленную область округа Цибола. Она заставила их принять огромное количество таблеток, прежде чем принять тот же препарат самой. Через несколько минут все они были без сознания, и Гейлен потеряла шанс выиграть какую-либо награду матери года. Их автомобиль по-прежнему работал, и через несколько часов он загорелся. Тимми проснулся до того, как пожар распространился по всему транспортному средству. Однако он не смог его погасить. Быстро оценив ситуацию, Тимми вытащил всех из пламени. Он, его брат и сестра получили ожоги первой степени и отравление дымом, но они выжили. К сожалению, их мать умерла, хотя сотрудники полиции подозревают, что Гейлин уже была мертва до того, как автомобиль начал гореть. и Такер спасла свою сестру от приближающегося грузовика. В 2011 году девятилетняя Анайя Текер чуть не умерла, когда она спасла свою пятилетнюю сестру Камри от приближавшегося грузовика. Грузовик надвигался на сестер, когда они переходили улицу на пути к своему школьному автобусу. В порыве любви и храбрости Я оттолкнула свою младшую сестру с дороги и получила ужасный удар за свои усилия. Анайя выжила, но потеряла ногу и почку. Когда ее спросили о ее поступке, она сказала – «Камри была слишком маленькая для такого удара, если бы сбили ее, она бы не выжила, она бы, вероятно, умерла. Я люблю ее очень сильно. Если вы расчувствовались, вас никто не осудит». Тмар Бокс освободил маленькую девочку от ее похитителя. Тэмар Бокс попал в заголовки средств массовой информации, когда он спас пятилетнюю Джойселин Роджерс от человека, похитившего ее. Тамар гулял со своими друзьями, когда он услышал, как девочку из соседнего двора похитили и незамедлительно пожелал отправиться на поиски пропавшей девочки. Тамар заметил подозрительный автомобиль, и когда он заглянул на пассажирское сиденье, он увидел Джойселин. Тамар и его друг Крис преследовали автомобиль в течение 10 минут. Похититель испугался и решил отпустить Джойселин, которая затем побежала к Тамару и сказала, что она хочет к маме. Когда у него брали интервью, Тамар сказал, «Это было чисто от сердц. Я не сделал это, чтобы добиться внимания или чего-то в этом роде. Я просто хотел помочь кому-то по соседству убедиться в том, что еще одной маленькой жизни ничего не угрожало, и в том, что у нее будет будущее». Затем он надвинул шляпу на глаза и, предположительно, ускакал к закату. Йохавин Гонсалес забрался на гору, чтобы спасти свою семью. В 2012 году несчастный случай в городе Глоуп, штат Аризона, почти унес жизни Йохавина Гонсалеса и его семьи. Они ехали по шоссе, когда их автомобиль вылетел с трассы и упал с горного утёса. Йохавин был со своей бабушкой, сестрой и беременной матерью. Несмотря на то, что все они выжили, они нуждались в серьезной медицинской помощи. Юхавин набрал 911, но вместо того, чтобы ожидать приезда скорой помощи, он решил забраться на Крутую Гору, чтобы найти помощь. Офицеры признали, что если бы Йохавен не забрался в Гору, они бы никогда не нашли его семью, так как их автомобиль был настолько далеко внизу. Офицер Майкл Финг добавил, «Я знаю, что большинство взрослых людей не смогли бы сделать то, что сделал он. В качестве награды за его героизм ему подарили майку Тимоти Боу и велосипед». В психиатрической больнице есть главный врач и много сумасшедших. В течение недели каждый сумасшедший один раз в день кусал кого-нибудь, возможно, себя. В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а у главного врача – 100 укусов. Сколько сумасшедших в больнице?